Всем привет! Команда «Универ News приготовила для тебя порцию самых свежих новостей. Меня зовут Настасья Иванова. Смотри сегодня. Что КФУ сделал для космических наук? Молодые лидеры из Казанского федерального. Что ждет основатель Викивикс после его ареста? Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречу с представителями Банка Открытия. Делегацию возглавил вице-президент директор Департамента управления сетью Банка Антона Нищенко. Стороны обсудили возможность реализации совместных образовательных проектов, а также создание научно-образовательного центра Банка открытий на территории КФУ. К другим новостям. Состоялась пресс-конференция Казанского федерального университета, посвященная Дню космонавтики. Подробности исследований специалистов КФУ в области космических технологий в рамках встречи с журналистами Раскрыли заведующий кафедрой астрономии и космической геодезии Института физики КФУ Ильфан Бикмаев, ведущий научных сотрудников НИЛ «Перспективные системы ориентации, навигации и связи», Института физики КФУ Петр Кокунин и директор астрономической обсерватории имени Энгельгарда Юрий Нефедев. 12 апреля на площадке информационного агентства Татар Информ состоялась пресс-конференция на тему Обсерватория КФУ о современных результатах деятельности в области космических исследований и технологий, посвященная Дню космонавтики. В ее ходе сотрудники Института физики КФУ рассказали о наиболее значимых результатах космических исследований ВУЗа за последний год. Так участники узнали об уникальных научных результатах в области астрофизики, полученных исследователями КФУ совместно с Институтом космических исследований Иран, а также о важнейших космических Данных, получаемых с помощью наблюдательного комплекса КФУ на Северокавказской астрономической станции с помощью еще одной установки – полутораметрового телескопа, установленного на территории Национальной Турецкой обсерватории. Первое, что я хочу вам рассказать, это телескоп мини-мега Тортара, еще раз повторяю, Тортора. Тортара в переводе означает «голубка». Этот телескоп установлен на Северном Кавказе, но пульт наблюдения находится в нашей астрономической обсерватории. Он уникальный телескоп, еще раз повторяю, таких в мире больше не существует и предназначен для того, чтобы наблюдать быстро текущие процессы на небесной сфере в автоматическом режиме. С помощью наблюдательного комплекса КФУ были достигнуты уникальные результаты в области астрофизики. Наше преимущество здесь заключается в том, что мы самые южные Телескоп то есть он установлен, телескоп установлен на юге Турции, недалеко от города Анталии, и благодаря этому, как видите на этой картинке, мы видим южные части неба, которые недоступны с территории Российской Федерации. И это наше конкурентное преимущество среди российских астрономов, которые мы реализуем в своих наблюдениях. Исследователи рассказали о современной работе астрономической обсерватории КФУ как межкафедрального образовательно-научного центра космических исследований и технологий. Мы сейчас участвуем, скажем так, в двух проектах. Первый проект — это распространение системы ГЛОНАСС, которая, как вы знаете, пока вращается вокруг барицентра Луна-Земля, на окололунную орбиту. И вторая часть — это исследование ресурсов на Луне. То есть, по большому счету, где лучше осуществить посадку космическому аппарату, чтобы там присутствовали определенные, скажем так, ресурсы, которых... По предварительным расчетам Луне ну, находится на триллионы долларов. Также были озвучены результаты работы в области разработки систем навигации, ориентации, связи и интеллектуальных транспортных систем. В частности, о Центре исследований и разработок интеллектуальных транспортных систем КАМАЗ-КФУ. Мы выполняем ряд комплексных проектов. Среди них таким большим и известным проектом это является проект по созданию беспилотных транспортных средств совместно с ПАО КАМАЗ. Это не совсем тематика космоса, но все те технологии и компетенции, которые мы получаем, они также могут применяться и в космической области. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз. Студентка третьего курса Казанского федерального университета стала победительницей республиканского конкурса молодых лидеров вверх. Награждение проходило 11 апреля в Министерстве по делам молодежи Республики Татарстан. Анна Глазунова расскажет подробнее. 11 апреля в Министерстве по делам молодежи Татарстана прошло награждение финалистов республиканского конкурса молодых лидеров вверх. Победителей наградил министр по делам молодежи республики Татарстан Дамир Фатахов. Финалисты конкурса проходили стажировку в министерствах и ведомствах, где также занимались разработкой собственных проектов. В этом году в число победителей вошло 5 студентов Казанского федерального университета. Обладательницей гран-при конкурса стала студентка третьего курса высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ Алина Сысоева. Честно, я Совсем не ожидала получить гранты, Совсем-совсем. Но для меня это большая честь и абсолютное счастье, просто то, что мою работу заметили. И оказано такое доверие в лице всей республики Татарстан. В течение месяца Алина проходила стажировку в отделе социальных медиа в Татмедиа. На конкурсе она представила проект рекомендаций по администрированию социальных сетей. Именно его и отметили жюри. Мы работаем с муниципальными образованиями республики Татарстан и Главная цель – через социальные сети, чтобы администрация района взаимодействовала с населением. Создается такая дружелюбная, если можно так сказать, площадка среди населения и администрации. Как отмечает Алина Сысоева, у нее множество проектов. Одним из них является программа на татарском языке, которую она реализовывает на телеканале Универ ТВ. Анна Глазунова, Универ Ньюс. Преподаватели кафедры всеобщей отечественной истории Елабужского института КФУ в течение нескольких лет создавали книгу об истории Менделеевского района. Подробности в следующем сюжете. В Елабужском институте КФУ объявили о завершении работы над новой книгой, в которой собрана вся история Менделеевска, начиная с Каменного века и до наших дней. Данный комплекс создан в рамках научно-образовательного проекта КФУ школе. В течение нескольких лет преподаватели и лаборанты кафедры всеобщей и отечественной истории скрупулезно собирали данные в архивах и библиотеках разных городов, чтобы составить полную панораму исторического, культурного и социально-экономического развития Менделеевского района. Все факты, приведенные в книге, подтверждены официальными документами, что придает изданию особую ценность. Учителям Менделеевского района еще предстоит изучить новое пособие и разработать план внедрения материала в учебный процесс. В этом преподаватели Елабужского института КФУ также окажут коллегам всестороннюю помощь. Алсу Сатарова, Айдар Нурмеев, Сирена Иванова, Универньюз. Основатель веб-сайта WikiLeaks, организации, публикующие секретную информацию различных стран, взятые из анонимных источников, задержали Великобритании. Что может ожидать известного журналиста? Мы расскажем в следующем сюжете.